Вынесение общего множителя за скобки – это способ, при котором можно многочлен или даже двучлен попытаться представить произведение множителей. Вот так. Способ группировки предполагает умение выносить общий множитель за скобки. Выбираем удобные парочки и после первого вынесения можно выносить скобки за скобку. Формулы сокращенного умножения это тоже способ разложить многочлен на множитель. Квадратный трехчлен, который не поддается уже названным методикам, можно разложить на множители, если вы умеете решать квадратные уравнения. Иногда корни бывают не целыми а дробными. Тогда не стоит бояться в разумных целях приводить некоторые выражения к общему знаменателю, чтобы от этих дробей отстраниться.